Амина танцует у нас. Амина. Ай, а, да. Дарина. Амина. Дарина, зажигай, сеструха! Танцем. Амина, танцуем, да? Амина. Ай, Дарина. Амина, да, Амина. Дарина. Дарина, Дарина, Дарина. Иди, когда она в транс вошла. Танцовщица тоже растет. Танцуй, танцуй, Давай, танцуй, танцуй, брат. Ту-ту-ту, Надян. Танцовщица наша. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Еще ведь подпрыгивала, видела. Еще как-то по-другому. Да, по Подпрыгивала. Дальше, ну, дальше. Дальше На четвереньках больше никак нельзя. Дальше, дальше. Жопа. Жопа. Видела, видела. Как видела. Он устал. Он а ну-ка, поставь-ка ее у дивана. Пусть держится, и как она будет танцевать. Нет, лежи и, и придерживай ручку ее. Она спошла, что? она пойти хотела. Ага, 7 месяцев ребенку еще. Дарина, танцуй! Держи ее, Фареда, блин. Держит, придержит. держит. Сзади придержит. Танцуй, танцуй, танцуй. танцуй. Владушки. А что ладушки. ты копались Танцуй, танцуй. Танцуй пока, молодой. Мама музыку тебе делает, видишь? Куда мне по интернету пропал? Перезагрузку делал. Все. Да? Подождем. Папа говорит. Папа. Она вчера мама сказала. Мой, да? Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. пошел? Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Папа. Да. помнишь мы с тобой Да. помнишь мы Да. Да Дима, Дима у нас тут камеру сломаешь где он? приехала вам куда? За три стал лета. Она это выложит, она все может. Она дурочка, она сейчас клипчики не снимает, она нас снимает. Скажи, мама, мама, мама Встань ты, папа, встань, папа, мама, говори, скажи, скажи. скажи, мама папа, скажи. Папа! Как камеру взяли, сразу папа! Скажи папа! Вот у нас Давид Даринку учит ходить, да? Она прыгает! Она любит попрыгу, попрыгушки делать. Попрыгушки, попрыгушечки у нас. Аминка спит, Динара с Фаридой, сопельки бегут. А я вот сегодня с утра все делаю и делаю. Резиночки сайт, Вот Уже памяти. сделала, парочку у меня осталось И все и Вот Сделала резинки Мами... Мамина кошечка Такие прям они Лапулечки А это у меня с волосиками Это у меня Аминка так храпит И заколочки две бабочки. Короче, это мое кресло. Я здесь уберу сейчас все лишнее. Мои девчонки, что творите вы? А, Дарина. Аккуратно, аккуратно. Упастье может. Она у нас тетрадем все тянется, да? Испугалась, испугалась. Кто там? Кто? Это Даринка, не Аминка, да? Тигруля вместе играется. Ой, что там? Надо вещи убирать маме сейчас. Это что они делают, Давид? Ну улыбаются сидят. Нет. А ты не ты локоть поднял и вообще вытянул папу. Да. Прямо сядь. Как давай ты прямо держи. сидишь? Не держать надо тебе. Давай, три, четыре. Все. Победи. Не зайдем. Не Ну вот это победил. Нет, давай, давай, нормально. Че ты? Раз, два, три. Отдаешься, да? Давай я. Давай, Не вот так, а просто вот так. Учит, учит. Как будто папа не знает. Руку-то сделай за голову тоже, да, Дима. Нет. А это хитрый такой. А ты всем телом-то зачем заваливаешь папу-то? Вдвоем лыбу тянут. Пускай. Давид хочет, дайте Давид. Давай со мной? Нет. Он с папой хочет? Давай. Давай левый. Он левша, да. он проиграет? Раз, Иди ты. Давай, по-настоящему. Давай мной, Доверь. Давай, давай. Давай, давай. Сейчас Нет, папа, это не честно. Давай я с Давай. сейчас не ну, давай Ты руку-то сломаешь ну, Ты, ладно, господи, все, зачем, давай, зачем давай. так резко-то? А, побеждает, побеждает Давай Я Давай Глядь на руку-то, задержи. Все, раскидали кофту Так, а вот моя работа Вечерняя все ленты перебираю, раз, чтобы раз. не валялись да, и все культурно раз. лежали. Два, давай, ну, здесь еще. Раз, Андрей два, нарезал два. мне такие полоски. Ну, давай. то зачем поднял Малыш, так, все, все. все, на вас неинтересно смотреть. Давай Всё со мной, папа, еще раз. Давай, Верь. Лена, В Лена, тоже Ты в этом, правой рукой, сегодня? А? В школе-то. Честно, воняй. Давай, да, четыре Давай, травай. <funciona> болит у меня. Да? да не, у меня тоже тут болит. Нет, Давай, болит. Давай, папа. Выпнул, что <сíк> <сíк Я, ты. Сейчас про проиграет. Давай. Я-то правша, то леша. Уйди. Какой раз, он левша, раз, когда два, он стал? Три. Он да правша. Нет, нет, нет. <сíк> <сíк> <сíк>. <сíк> Ты что тут пальцы так делаешь? Че, ты складываешь, когда? Вот эту сигню. У Димы на руках мозоли. Идёшь на себя. Ужатика больше. Ты? на ага. себя. И ты говоришь, что А, все, понял, ты давай. Ты пальцем играй. Вот этим. Давай. Вот этим. Ты не жми, не надо жрать палец. Ну, давай. Раз, два, три. Вот это Раз, два, три. Папа тебе подается. Смотри, <смех> как раз китка поддается. Подается. Стул сломаете, что ли? Молодцы. Так, руки. Так Папа лягушку сделал вам. Вот да. такая. Капуто-эти, капуто-эти, капуто-эти, я сядь. Она вон так типа делался, а Не, отпускать, не отпускаешь? Как будто о Дарина, Дарина, я сейчас все... Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Выключи. Кого боишься? Это Это вы твитает, больше бачку делай еще. Да, Динара и то понимает. Смотри, как слышишь. Мне же идет, скажите. Я Фиона, Фиона отдыхает. Ну ты маму смотри. Ну да, вот мама. Фиона это я, да. Фиона отдыхает. Отправили мы ее в отпуск. О, это вообще ваши комментарии. Ваши комментарии, Ваши комментарии, ну. Мне такое держать. Вот как раз ТикТок. Ой. Удивилась она. ТикТок-то снимить Фарида, как раз. Сейчас. А что? Там же живут все охранные, все такое. Наоборот лайков у тебя наберется да, много. много. Там где знаки не ставят? Ставят. Нет слайки? нету. Нету? А. Вообще, Вообще ей понравилось. Вот от Даринки понравилось. Она тут сидит. Вау вау. Ага. Да? Классно да. Ой. Классно. Пока, скажи, пока. Пока, сделай, сделай, пока. Да, не знаю, дурочка. Правильно, пока, пока, пока.